Я увидел, подготовили ножницы. Я вот беру обычное полотно, ну, то есть это ткань. Да, и, соответственно, вот вам показываю на примере то, что оно оно не режет. Вот, это обычные такие советские ножницы. Слава Богу, задняя поверхность не повреждена. то есть Я даже вижу, что, что ее здесь пытались полирнуть, отшлифовать. Но, тем не менее, для того, чтобы затачивать бытовые ножницы, достаточно заточки по передней поверхности и потом просто обычного механического срезания того заусенца, который выходит ну, в сторону задней поверхности. То есть также сейчас станок... Итак, Владимир, я да. прошу немножко Дать мне времени и я покажу нашим уважаемым зрителям, что станок ADEMS PRO или PRO 2 оснащается вот таким вот держателем. Держателем для заточки ножей и ножниц. Ножи также бытовые, можно с прямой с прямым профилем режущей кромки заточить. На данном образце, на данном держателе имеется шкала. Если вы хотите выставить определенный угол, вы можете воспользоваться шкалой для выставления угла режущей кромки бытовых ножниц это же не только бытовые ножницы могут быть, но и бывают портные Сидаржики. ножницы, профессиональные ножницы, на которых нужно выставить определенный угол и в него желательно попасть, чтобы не испортить ножницы. Но я думаю, что для бытовых ножниц какой-то там есть универсальный угол, под который можно... Ну, в данном делать... случае я вижу, что здесь родной угол, ну тот который был, назовем предыдущий, предыдущей заточкой, это где-то градусов 80. Я сейчас установлю 70 градусов и моя задача выйти на режущую кромку. А, да, наш видеооператор показывает, выйти на режущую кромку и а, убрать выработку. То есть Вот таким вот образом я сейчас это относительно быстро делаю. Опять же, быстрота и скорость, и скажущая простота заточки, это в умелых руках, конечно. А здесь нужно следить за прижимом, следить за траекторией движения, Следить за временем, когда нужно остановиться, делать эту заточку, не сжащую режущую кромку. Это все, конечно, приходит с годами, с опытом. Ну и также для того, чтобы все это быстро освоить, вы можете обратиться в нашу компанию в Академии Заточки, в мы у вас все это передадим вам весь этот опыт. Чтобы все-таки ускорить процесс, я меняю угол на 75. 70 оказался для предыдущего предыдущей фазы, предыдущего фаза, то есть предыдущего глаза трения более острый сейчас я просто хочу показать динамику исправления то есть вот применение манипулятора трехколенного держателя частотного преобразователя и вот этого механизированного способа заточки позволяет нам сделать это очень быстро и соответственно вашим конкурентном преимуществом может вступать в то, что вы делаете это недорого, не тратя на это много времени и постоянно зарабатывать. И я хочу заметить, то, что мы ни в коем случае не призываем к тому, что мы как бы, ну, делаем, мы все очень быстро и да, Мы наоборот... Делаем все очень, ну, стараемся делать все быстро и максимально качественно для конкретных э, работ есть, если это клиент работает там, с бумагой с картоном э, ну максимум там он использует для э, резки картона и э, ткани в один слой то допустим тех же самых градусов но ну, относительно э, вот сейчас которые я заточку делаю это 70-75 градусов то есть я уже вы, э, сделал выход на режущую кромку, устранил выработку, которая образовалась со временем, и вот сейчас затягивать уже второе полотно перевернул. То есть э, сейчас буду делать заточку второго полотна. Потому что э, клиенты приходят, приносят э, ножницы и они говорят, нам нужно это сделать здесь 10 сейчас, 10-15 минут. Мы ждать не можем, оставлять мы а, Ну и соответственно вот мы э, можем себе позволить ответить их требованиям То есть мы это вот 10-15 минут и ножницы готовы. Конечно же. Я так понимаю, у нас пока нету, да? У нас все проблем, Хорошо со звуком? Пока звука нету. А звука нету, может быть, и есть. Поэтому, если нас видно, слышно или не видно, или не слышно, вы уважаемые наши зрители, пишите в чат, и наши помощники отреагируют очень быстро. Потому что мы можем увлечься заточкой и, соответственно, забыть про некоторые нюансы. Итак, напомню, мы затачиваем, мы затачиваем простые бытовые домашние ножницы, которые стоят заточки... Сколько, Владимир, вашей мастерской? Ну, мы за эту работу взяли бы 150 рублей. 150 рублей заточка ножниц очень старых, древних, которые в начале нашего теста они не резали, и, соответственно, но после нашей заточки, я думаю, они еще очень долго будут служить у своих хозяев и приносить пользу. И как видите, в реальном времени мы заточили эти ножницы буквально за ну, 5-10 минут, зависит от степени убитости этих инструментов. Ну, здесь, конечно, задняя поверхность все-таки, как я сказал ранее, ну, якобы не пострадала, но здесь пострадал изгиб полотна. То есть, конечно, здесь нужно посидеть их порихтовать, но я сейчас пытаюсь. Но в целом настроить. сама заточка была произведена. Можно показать то качество режущей кромки, которое у нас получилось. Да, то есть, вот у нас фасочка сейчас будет покажем. Режущую, да, выход кромку. На режущую кромку произошел. Какой получился внешний вид. Вот. То есть, это, обратите внимание, это ровная. Ровно режущая кромка по всей длине, без каких-то перевалов, переходов, переступов вот, и, всего и остального. Вот, Сейчас я показываю рез. То есть вот, ну, вершина немножко она, как бы, ну, она сильнее всего пострадала. То есть здесь либо нужно будет сейчас заглубляться за выработку, либо делать рихтовку, либо подгибку. Но сам факт того, что они стали резать, вот я вам показываю. То есть до начала э, заточки они не резали. Вот.